Подобных ему я еще не встречал. Это небольшой вытянутый кубический брусок, поверьте мне, ощущение от удержания этого девайса очень непривычные и разительно отличается от того же минифита или осмола. Из плюсов такого покрытия я могу выделить то, что мод не собирает ни пыль, ни отпечатки пальцев. И последнее слово о внешнем виде барпода является то, что производители выпустили сразу 6 различных цветов, среди которых можно будет с легкостью подобрать что-то для себя. Аккумулятор и зарядка Вторым плюсом, безусловно, является аккумулятор барпода. Да, он небольшой, и его объем составляет всего лишь 350 мАч. Но если учесть, что этот под в большинстве случаев будет заправлен очень крепкой жидкостью, и для того, чтобы напариться, нужно будет сделать 2-3 затяжки, то его смело хватит на один день парения. А если же все-таки он у вас сел в течение дня, то заряжается он при помощи порта USB Type-C. Полное время зарядки примерно 40 минут. И еще один плюс, вы можете его парить прямо во время зарядки. Светодиод Еще одним плюсом становится светодиод бар-пода, а именно его функционал. Если на катридже короткое замыкание, то светодиод мигнет два раза. Если мигает пять раз, значит пора зарядить устройство, так как аккумулятор сел. Если вы делаете длинную затяжку и светодиод мигает два раза, значит сработала отсечка и вам нужно сделать новую затяжку. На девайсе нет ни одной кнопки, так что напряжение на картридж подается посредством затяжки. Комплектация Четвертым плюсом я решил выделить его комплектацию. В отличие от подобного класса устройств, бар комплектуется сразу двумя картриджами. Что нельзя не отметить, поскольку картридж может сгореть в самую неподходящую минуту. Тем более, если бар ваш первый девайс и вы не до конца поняли, как он работает. Картриджи и обдув. Пятым плюсом являются его инновационные картриджи. Картриджи. В чем же заключается главная инновация, вы не поверите, они обладают регулировкой обдува. Настраивается все следующим образом. Вы просто вынимаете картридж, поворачиваете его на 90 градусов и готово. И кстати, затяжка сигаретная практически в любом положении, просто где-то она более свободная, а где-то она более тугая. Картридж обладает объемом в 1,2 мл, сопротивление на спирали 1,2 Ом. Объем маленький, но если учесть крепость жидкости и сопротивление на спирали, одной заправки хватит надолго. По итогу вы получаете недорогой девайс с крутой комплектацией, качественной сигаретной затяжкой, с регулировкой обдува и необычным внешним видом. Спасибо за просмотр, с вами был Глеб и сигарет нет, и до встречи на нашем канале.